Всем привет! Сегодня мы поговорим о новых навыках, а также у каждого появится шанс выиграть 1000 монет и таких счастливчиков будет целых 4. Думаю вам понравится эта затея. Было бы глупо думать, что те навыки, которые есть сейчас, останутся в таком же количестве. Естественно со временем их должно быть больше и будет больше. А также возможно появится еще одна новая ветка навыков. Я бы я хотел видеть немного в другом варианте, а может это касается и альтернативных навыков. Всеми привыкли, что навык нам что-то дает. А почему бы навыку еще не отбирать у нас что-то, а взамен давать чуть больше бонусов? Например, бронебойные патроны, которые дают нам плюс 10 бронепробитию. А почему бы не сделать навык, который дает плюс 15 или плюс 20 бронепробитию, но при этом снижать скорострельность на 0.5 или 1 выстрел в секунду. Ведь можно ввести не только новые навыки или ветку, но и сделать несколько вариантов одного и того же навыка, и мы сможем выбирать, ставить чистый навык или навык, который дает больше, но при этом в негативную сторону снижает один из показателей оперативника. Как вы поняли, данное видео посвящено фантазии на тему навыков, а на это очень неплохо бы устроить конкурс на самый интересный навык. Изначально я хотел представить свое видение новых навыков, но потом передумал и решил предоставить эту возможность вам. Суть проста, вам надо придумать навык, но не просто навык, а ля дать всем на 10 минут бессмертия и бесконечные патроны, а навык, который вы же и отбалансируете. Задача очень простая. Вы придумываете навык, объясняете почему и зачем он нужен, в какую ветку вы его ставите и почему, на какие классы действуют ограничения, а также разъясняете, на основании чего вы дали ему такое процентное значение, бонус или время. Приведу пример. Навык «Умелые ручки» дает бонус на уменьшение отката умений 10%. Он нужен для более частого использования способности, особенно оперативникам с долгим откатом. Чем дольше откат, тем больше бонус получает оперативник, а чем меньше откат, соответственно... У способности, тем меньше бонуса мы получаем. И теряется смысл для оперативников с быстрым откатом. Мы его ветку вооружения, чтобы был выбор нагибать больше способностью или вооружением, как альтернативно для скоростерельности, бронепробития и тяжелых боеприпасов. И например, введем ограничение для медиков, чтобы не поломался баланс по хилу. То есть вы должны объяснить свой вариант навыка. Было бы скучно и неинтересно просто написать навык на плюс 5 скорости бега, и все. Поэтому вы должны расписать зачем и почему, чтобы мы поняли ход вашей мысли и продумались с вашего предложения. Так будет гораздо интереснее. Возможно ваши варианты придутся по вкусу разработчикам или вы пробьете их версию. Кстати, кто угадает новый навык, получит дополнительные 500 монет. Конечно же я не ограничу вас одним навыком и вы можете расписать хоть всю новую ветку. Как бы вы переделали или какие альтернативные варианты нынешних навыков вы видите. Думаю, многим будет интересно почитать и написать, но призы получат только 4 человека, придумавшие наиболее интересный навык с подробным описанием. Соответственно, чем больше вариантов, тем больше шансов. Естественно, я буду выбирать по личным ощущениям и моим предпочтениям, но будет и дополнительный приз зрительских симпатий в размере все той же тысячи монет. 30 января я подведу итоги в отдельном ролике или на стриме, где мы вместе сможем обсудить ваши самые лучшие варианты навыков. Как-то так. Возможно, кто-то скажет, что куда еще навыки, я и эти-то не докачал. Но есть те, кто уже все выкачал, и ему хочется еще более тонко настраивать своего оперативника. На данный момент, даже имея 28 навыков, мы используем далеко не все. Не будем лукавить, 80% игроков используют не больше 30% этих навыков. Соответственно, мы используем в основном где-то штук ну, 10, например. Все остальные навыки мало используются. Поэтому у нас очень однотипные билды. Поэтому вариант с альтернативными навыками, я думаю, интересный выбор. Да и перебалансить навыки тоже стоит, хоть баланс не за горами, но я уверен, что они просто поиграются с нынешними показателями и все. А надо популяризировать те навыки, которые мы не используем, либо мало используем. Например, навык быстросъемной магазины. Прыгает трем последнюю ветки вооружений. Ему, например, можно дать плюс один магазин. Да, понятно, что после этого для поддержки он уже не подходит, и ведь там один магазин это очень много. Но можно дать, например, 30 патронов. Думаю, суть вы уловили. Со старыми навыками, ну как старыми, с менее популярными навыками я бы поработал чуть больше. Для того, чтобы мы могли сделать более интересные билды под своих оперативников. Пока что это плюс-минус все одинаково. Надеюсь, данный ролик вам понравился. Не забываем, что в Калибре существует реферальная программа. Вы сюда можете пройти под описанием моих видео и зарегистрировать себе новый аккаунт. Либо пригласить друга, что еще более важно, чтобы он зарегистрировался по данной ссылке и получил свои бонусы на аккаунт. Жду ваших вариантов и победит самый креативный. С вами был Димон. Пока-пока. В следующий раз увидимся в Питере.